Я доносил тебе мысль, ты же станала, станала сильнее, чем ты станала сильнее, чем личность. Это, блядь, чуть-чуть маяковский. Можно я буду не попадать в рифму? Потому что я долбоеб, алкогольский.